Здравствуйте, меня зовут Евгений и продолжаем курс видео о, об OpenShift, в данном видео я покажу способ установки OpenShift так на посмотреть, то есть тестовая установка все в одном, причем сам OpenShift будет работать внутри контейнера, это не рекомендуется и не будет работать в серьезной эксплуатации, но так что посмотреть должно хватить. Для этого мы открываем openshift.org И идем здесь написано Хотите попробовать? Quickly and easily Origin in a container Открываем Здесь все очень просто Нам нужна машина Нам нужен на ней докер И потом мы только запускаем это Ну как говорится, все красиво на бумаге Не заметили овраги Я тут проверил немножко И требуется несколько дополнений к этому. Во-первых, у меня получилось это запустить только с докером 1.8, хотя 1.9 вроде как тоже поддерживается, но не суть. То есть нам уже У нас есть... Вот у меня есть отдельная виртуалка. Это CentOS 7.2. И в нее я хочу поставить сейчас докер версии 1.8. Ну, самое быстрое. Это просто найти его версию и, и установить. Он находится в репозитории Extras То есть мы Extras в 76, Packages, и тут еще... Doctor 1.8. -ду -ду вот 1.9 он как-то мне не заработал, но, но не суть. Для, для, для теста версия любая подойдет, мы просто ставим эту версию. этого уже должно хватить для того чтобы поиграться с OpenShift. да мы ставим ее и вроде можем уже запускать эту команду да скоро но для того чтобы что-то работало нужно еще одна важная вещь которая здесь есть в документации сейчас я вам ее покажу то есть здесь origin latest это документация и здесь есть вот эта установка и настройка и для установки есть prerequisites среди которых много чего можете почитать я потом сниму видео как полноценно поставить OpenShift, shift но нам конкретно нужно чтобы потом все красиво работало вот, этот, вот эту опцию добавить в sysconfig docker То есть мы идем. эта опция указывает Докер не проверял сертификаты на внутреннем докер регистре, который мы установим. Э, так мы его установим, то я это сразу добавляю, потому что потом перезапускать докер, все, все, все улетит. И сразу уточняю, что при первой же перезагрузке машины все ваши контейнеры улетят, все будет очень печально, так скажем. Поэтому это только на посмотреть, на поиграться. Но в основном это очень довольно-таки применение. То есть и еще почему у меня здесь открыта вкладочка с тем как CentOS 7 open firewall port нам нужно в ди будет подкрывать порты конкретно они тоже описаны в на этой страничке вот порты 53 701 8443 это само open shifter но так мы будем еще ставить рутер так открываем 8443 открываем собственно 443 на нем будут наши приложения висеть порт 80 ну и для думаю для начала для начала нам хватит этих портов Итак мы все сделали теперь мы запускаем запускаем наш докер он сейчас должен будет запускаться но он просто не реализируется при первом запуске он создает там какую-то структуру каталогов по нормальному нужно хранить образы контейнеров на других дисках но это опять же будет в полном видео полной установки пока мы все храним прямо на диске этой машины это будет в вар, все запустился докер проверяем вот. ни одного контейнера у нас нет докер запущен теперь мы берем и запускаем вот это all in one как видите он запускается сейчас он начнет скачивать сам контейнер а пока я вам расскажу то есть видите он запускается в режиме привлечет то есть этот контейнер имеет доступ К ресурсам самого хоста Вот видите, он монтирует хос... Монтирует директории с хоста Вот сис он монтирует сис Варлеп докер монтирует варлеп докер То есть он монтирует директории хоста прямо в контейнер То есть Соответственно контейнер сможет управлять своим докером на хосте То есть это устанавливает и openshift master и openshift вот. Все мы ее запустили Теперь, чтобы войти в нее в консоли у нас есть вот такая Docker exec. Мы входим в shell этого контейнера, потому что здесь есть установлены все тулы, которые нужны. А также можем, в принципе, здесь зайти. Так у меня есть Origin, то у меня есть специальная выработка для него. Тоже, как и всегда. Он, он висит на порту 8443, чтобы не конфликтовать с обычным портом, на котором будет с вами приложение висеть. Ну вот, то а вот у нас ругаются сертификаты у нас даже перевел на IP-шку, но не важно Заходим Здесь можно логиниться любым пользователем Опять же, это для тестов сойдет Вот мы зашли в OpenShift Ну, класс, добро пожаловать Нет проектов, создадим проект Но теперь видите, написано No Images or Templates Вот, собственно Поэтому нам нужно дальше То есть, В принципе, OpenShift уже установлен но пользоваться им нужно еще пару шагов произвести, чтобы реально пользоваться им. Для этого у нас есть наша документация. Мы идем дальше. Есть важные шаги под названием Deploying Registry. Deploying... Deploying Docker Registry это значит установить реестр приложений, в котором будут храниться внутренние контейнеры. То есть, так как Docker умеет собирать контейнеры, это его одна из фишек, то нам нужно это поставить. Эти конфиг файлы которые нужны для создания регистра. Они находятся в данном контейнере, я уже посмотрел. Они находятся в этой папке OpenShift. То есть мы переходим в нее просто. OpenShift localconfig. И там мастер. Здесь находятся эти конфигурации. Из этой директории вот эти команды будут работать. И по идее, перед тем, как это все запустить, нам нужно создать пользователей так как у нас нет этих пользователей сервис аккаунт можно посмотреть вот say, get service accounts и тут есть только builder, default deployer. Нет, и deployer регистрации нет, поэтому я создам сервис аккаунт и создам сервис, и дам его доступ куда надо после этого мы по идее можем э -э создавать наш для production news это когда мы используем хранилище нормальное, но для нашего примера хватит простой команды простой команды в регистре и потом просто просто данные так вот он начал создавать под под это Kubernetes это контейнеры вот ну, как видите он создает deployment то есть он сейчас скачивается на контейнеры Соответственно, он пока и скачает, пройдет некоторое время. Аналогичную штуку, тоже, точно то же самое, нужно создать и для, э, для рутера. Рутер — это HAProxy, это front-end, load balancer, на который будут приходить все подключения, он их будет отправлять на э, внутрен, внутренний контейнер. Здесь точно так же нужно. Здесь она в более правильном порядке установлена Тоже создаем сервис-аккаунт роутер точно так же. Потом мы ему даем права, чтобы он мог видеть все приложения в нашем инвайменте. И создаем его вот таким макаром. Я не знаю, если это сработает. Порай. Ну давайте проверим. Мне не нравится ему, но я создам прямо тут будет. Он будет OpenShift Router. Tube он должен быть. и да, Драйран это тестовый прогон, но почему то он ругается а так все создается и это пароль для админки HAProxy но нам не понадобится в данном случае вот отдельно расскажу теперь посмотрим у нас все поднялось что нам надо было рутер поднялся реестр поднялся можно даже посмотреть, опса, Вот даже есть какие-то подключения к нашему реестру. Отлично, отлично. Теперь еще одна штука, чтобы, собственно, начать что-то собирать. Вот у нас здесь по-прежнему все. Заходим в тест. Мы, мы не можем ничего особо добавить к проекту, потому что у нас ничего нет. Чтобы у нас что-то появилось, мы идем опять же в документацию и она называется добавление сейчас найдем. Ой. Вот. Image streams. Это темплейты заготовки, так сказать, всех файлов. Ну, давайте я прямо с гитом это склонирую прямо в этом контейнере. В принципе, можно поставить на отдельной машине. Да и нее это все загрузить, то есть эти OTC tools можно установить на любую машину и удаленно коннектироваться уже к этой машине на порт 8443 то есть, грубо говоря, этот веб-интерфейс он тоже ходит через API и мы можем через него все это тоже делать но тут все гораздо проще не будем усложнять, то есть здесь он выкачивает вот такую вот директорию в которой есть image streams, templates и quick start соответственно Потом мы вот так делаем wccreate вот MinimumStreamDeer rail 7 либо Center 7 OpenShift Я не уверен, что это заработает. Давайте проверим, что оно работает. меня по-моему, не заработало в прошлый раз, но я подскажу, как это решить. То есть нам нужно на Center 7 так как мы сейчас на Center все это делаем. Соответственно, это базовые образы, так как в них уже может быть сейчас операционка, а уже все остальные идут на основе этого базового образа. Поэтому нужно импортировать один из них. Так они не имеют одинаковое название, они будут конфликтовали. Ну, попробуем Нет, он не находит Что-то мне не нравится, этот адрес Но сейчас мы его Подоткнем, чтобы все было нормально Нам нужно imageStream.json Я думаю, эта директория Есть Давайте посмотрим, что там 1.2 даже уже есть Наверное, новее, в документации. Image streams документация ImageStreams ImageStreams Centos JSON. Хоп, и вот он создавал image стримы. Ruby, но JS это уже сами билдеры, которые будут создавать нам наши контейнеры. Отлично. Теперь таким же макаром мы создаем базы данных и quick start. db templates у нас идет db-templates. Папочка. Естественно, здесь мы идем и делаем db templates. Хоп, и quick start, мне кажется, на Qt начинается. Хоп. Вот мы создавали темплейт. Что это нам дает? Теперь, если мы нажимаем эту же кнопку Add to Project, вот у нас появилось много всяких темплейтов, quick стартов и тому подобного, что мы можем установить. Ну и для проверки. Вот PHP стандартный, стандартный документированный пример все документации потом можно поэтому разбираться вот здесь есть уже getting started это уже подобная документация как тут, как играть с приложениями ну вот давайте Ой, я сейчас покажу вот мы берем kphp example и здесь есть описание этого кадра ничего не меняем и вот отсюда он будет выкачивать сам код и его включать в приложение соответственно похожим образом можно сделать любые другие приложения ну, например, просто ничего не меняем Нажимаем Create Теперь у нас есть Overview Появилось, что идет Build Данного э -э, Приложения Даже если для него создался, создался какой-то URL, который не работает внутренне Но можно его поменять Давайте посмотрим на билд, надеюсь, что соберется Но, в принципе, так оно должно вот здесь есть логи для данного билда Соответственно, он Видите, он захотел скачать с 5 и шеи центр с PSP 5.6, и он должен сначала скачать локально, так у него его нету. И он его выкачивает. Теперь он уже выкачал uh, данное приложение. И, соответственно, уже дальше работает, как uh, включает его в контейнер, собирает его и должен запустить его. То есть в данном случае это должно быть уже работоспособной установкой OpenShift. -а. Ну и что, проверим его. Uh, GitHub. Нет, я хочу свою страничку тестовую запустить Вот это моя страничка, да, на которой я проверяю OpenShift обычно И мои клоун Вот допустим мы хотим мой, мой PHP, этот php файл запустить я yes, соответственно, oh, вот он пока собрался на кейс на вот он все запустился. Давайте соберем то, что я хотел. Это проект. PHP 5.6 Name. Оп. Репозиторий то, что я только что скопировал. Создать. Как видите? Опа. Должен был создаться. Оп. Вот он. Clock test. Я могу пойти в этот сервис и поменять его маршрут. Edit. Я мог... Ой нет. Yeah. я хочу root, root поменять. Ну то есть маршрут это сам. Вот они руты. Clock. Actions. Edit. Я поменяю его на. у нас называется вот этот субдомен он у меня вайл картам уйдет вот в эту айпишку то есть как только я его создам он должен автоматически уходить в рутер из рутера он должен перед в соусом но нажмем опа вот оно и работает то есть так это должно выглядеть ну в общем на этом все Надеюсь, что это было понятно. В следующем видео я напишу я расскажу, как поднять более полноценный диплом от OpenShift. -а. Но это будет гораздо длиннее зато оно будет работать после перезагрузки. Так что на этом спасибо за внимание. До свидания и удачи!